Едем на Том, сегодня полный стадион. Короче, Мне вообще -по. 1-0, так 1-0, либо выиграть. зенитушка не в этот год, как говорится, и не в этот И вы все увидите просто, буквально вот. О, алло, Селег, что, говорят, ролики научился мастерить нормально. Так потихонечку, Стараюсь, стараюсь, он стараюсь. наконец слепил, слепил. мне говорят, что в очках тебе, да, постоянно такой спалива. могу без очков быть. Что, парни, всем привет, Новый дни выпуска, фаната. Подкатывает, едет на матч, Спартак, Том. Том. <с. Спартак, Том. Том и Джилл. Так и оставит. Народу тьма просто, сегодня аншлаг. Спартак, сейчас. На первом месте все вообще... У нас на самом деле сейчас наступает такой пиковый момент, потому что все круто. «Спартак» идет на первом месте. «Спартак», как это говорят, закон, закон на первом месте, если посмотреть вот этот отрезок чемпионата, то мы действительно, блин, я сейчас как аналитик буду говорить, что мы действительно на своем месте. То Терек, все билеты проданы, кстати, ребят, кто посмотрит этот выпуск. Солт-аут, такая наклейка появится. Солт-аут. И заканчивает. Прямо. Хорошего просмотра, Андрюха, привет. Да, Снова привет. привет. Ну что, да. рассказывай. Что? Как обстоят дела у банды Черкашей, все известны. Да, ну, как ты знаешь, мы очень известны, но засекречены. Единственное публичное лицо банды Черкашей э, – это я. Новость приятная у нас. Приятная новость, потому что достигнут договоренность с мэрией Москвы. И теперь э, те, кто находится в банде Черкашей больше года, получают квартиру. Ого. На Ломоновском проспекте. Конечно, приятно, но дают 70 квадратов пока только каждому человеку. Ну, для начала неплохо. Для начала, для начала неплохо, неплохо, конечно, да. мы хотели бы больше. Но сейчас сложные времена, все равно нам приятно, что нас оценили. Но да. мы говорить не будем, почему нам мэрия как бы вручила... Ну, это секретная информация. Потому... Это секретная информация, просто один из черкаши, да. понимаешь, да? Но да. мы не можем их светить. Столкнулись с такой проблемой, что кони, кони, да, а, значит, стали отказываться болеть за ЦСКА, а, снимают свои розы, топчут их и а, хотят болеть за «Спартак» и вступить в нашу банду. Чтобы получить квартиру. Чтобы получить квартиру. Ну, я не знаю, конечно, жалко людей таких. Вот Артем Дюба, как-то он хотел вступить в банду черкаши, да. в итоге психанул не взяли, да. что в зенит. Да, значит, по отдельная информация, что мне хочется сказать Артему. Два года назад, Артем, ты ушел из Спартака со словами, что ты уходишь, чтобы выигрывать трофеи. Якобы дело не в деньгах. Ну, все мы знаем, что у него была и та хорошая зарплата, но он захотел больше. Ну что, Артем, кусай локти свои, потому что ты второй год без трофеев, а мы, мы чемпионы. Антоха, привет. Привет. Ну что, дождался? Ну, можно сказать, да. Почему не попер? 1-0, так и 1-0, выиграли. Слушай, когда помнишь этот матч, когда вот такой вроде рядовой матч собиралась вся кабинка? Ну, в 79-м году, когда Спартак вот хорошо попер, выйдя из первого лифта в 78-м, так еще бульмя. В 79-м уже много-много ходило. И рядовые матчи собирали в Лужниках там большое количество народа. Но в российский период чтобы на такие матчи приходил Питко Маншлаг, я такого не помню То есть играет команда на первом месте, играет команда на 16 месте Объективно, да? Можно назвать это центральным матчем тура? Нет Чемпионским? Да Спартак сегодня вели. Просто, но обыграть Зенит, обыграть ЦСКА два раза Обыграть Локомотив но какие могут быть вопросы по чемпионству? Спартак – реальный чемпион. Я хочу сказать, что вот на мне моя роза, да, которую я взял в 1998 году еще на ВДНХ. За, по-моему, 100 рублей она стоила, я взял. Вот. Много с того времени, что прошло. И огребалка говорится, на Савеловской нас тоже армии ловили. Все было весело. Долго ждали мы этого момента, да, с 2001 года. И огромное спасибо, я хотел бы сказать, наверное, от всех болельщиков, Леонид Арнольдовича Федуну, который все-таки, во-первых, построил нам вот это замечательное дом во вторых сделал этот рисковый шаг это риск рисбу поставить массима Карера. но белиссимо мы чемпионы вот чего уж говорить мы выиграли у всех принципиальных соперников мы показываем отличную игру мы играем с позиции силы теперь что осталось сохранить этот прекрасный сезон и выиграть что лигу чемпионов Ну как настроение на игру? Боевое, конечно, естественно. А можно уже сказать, что чемпионы или черноваты? Формальности мы убираем. Но сложнее не стать, чем стать. У нас весь сезон там шлаги фактически. Больше почти. да? Да, на весь сезон. И это не первый сезон, между прочим. А всегда, когда была уже открыта открытие арены, даже когда Спартак проигрывал и ничего не светило, в стадион собирался. Потому что мы лучшие! Всем еще раз привет огромный. С нами Иван Абрамов. Многие его знают по стендапу, так скажем, по КВН. Че? Очко жмыгается. Когда болеть, я помню матч, который я смотрел, после которого понял, что это команда, когда болеть, когда Тик стал ворота, на что не смотрю. Сейчас часто выходишь на футбол. Ясно, Именно получается так, что если выходные спартак играют, то выходные у меня заняты, я за -то, то есть не в Москве. То есть это концепт или А если я играют, допустим, в среду или во вторник, это может быть. Это может быть подробность, это просто работа. То есть это за этот сезон я, к сожалению, был только на 4 или 5 домашних я я, лучше. Я, я, я очень хочу написать сейчас песню на Спартак, часть 14, вот, если бы все произойдет. Да. Вот, но это, это все плавно. Смотри, было бы очень круто, да. То есть нас сейчас посмотрит много ребят. Будет следующее выступление, да, допустим, через выступление в да, Какой-нибудь э, написать такую шуточку да, вот, на своем выступлении про а ну, уже чемпионский матч? Да? Ну, я сто процентов буду стараться это искренне говорю написать вообще какой-то, если не монолог, то точно блок на счет того, что «Спартак» принесло следствием чемпионом, и я ну, без этого никуда не пойду. Да, Иван Абрамов, Абрамов, как так получилось, что ты сел за пианино, да, а условно не пошел там в бокс, футбол, в теннис? Okay. А я, просто, я такой человек, что, видимо, на это все не идет. Я, я в свое время ходил и на самбо, но со мной никто не хотел париться. Почему? Не знаю, не думали, что у меня слова. Я был, на самом деле, в свое время. Меня все игнорили. Единственное место, где мне, может быть, не посчастливилось, что просто получилось немножко найти свое место, это вот музыкальная школа, школа искусств. Ну и то я там два года отходил, потом два года занимался индивидуальным преподавателем. Но это единственный из примерно А тут на тематику. То есть максимально далеко. Вопрос напрашивается, как закончил институт ингимаса. Почти, почти с красным. Все говорят почти с красным, если есть одна тройка. И так вот с бровки возле трибуны одно эмоции. Заодно подпитаем все. Пойдем. пенальти поставили второй за сезон. Давай, Квинси, давай, куда? Налево, направо. Ставлю то, что налево от нас. Очень круто, очень круто и очень страшно. Очень страшно. Да и такая, такая агрессия, но положительно. Хорошо, что я свой в этом плане. Слушай, но ну это реально очень круто, потому что если б я я очень плохо играю в футбол, но если бы я сейчас там вышел, допустим, вот каким-то номером 86, я бы играл нормально. А теперь, я бы умирал на поле, но я бы пытался оправдать вот эту поддержку болельщиков. Самое хреновое, если бы сейчас Том нам забил. Очень контролирую свою речь, чтобы... Я просто болею всегда очень, очень нецензурной, но по-другому я не могу. У меня дочка очень много слов знает в два с половиной года. Мы великомученики, мы заслужили этот год. Все будет хорошо. Осталось 4 очечки, сегодня три. Считаем, уже одно осталось и все. Раз, два, три, зенитушка не в этот год, как говорится. Не в этот раз. Красота! Победа на классе просто! <laughs> Спинайте! 75 минута матча «Зенит», «Терек», Терек ведет 1-0, понимаете, 15 минут и мы чемпионы, мы сейчас просто сидели, ничего не снимали, потому что очень был напряг конкретно. сейчас 15-20 минут просто, да, и все. 89 минута просто, подготовили шампусик. выиграть! Вы чемпионы! Вы чемпионы! Просто посмотрите! Потому что «Спартак» я «Спартак» наш! и